Так, вот этот пальчик, да, в серединке. Три раза спихнули. Видите, как я носик, да? за да, туда же наклоняется, куда мы ведем. Большим пальчиком отбелегая боковой валик. Потом максимальный валик отодвигаем видите вот mm -hmm. я вижу что там еще у нас очень много есть чего убирать смотрим опять есть да угу щеточку так еще есть I'm